Всем привет! С вами Александр Невский и сегодня я буду кормить кур. Сегодня я вам расскажу, как можно заработать на онлайн игре «Ферма Соседи". По названию уже можно понять, что мы будем делать. Суть такова. Мы вкладываем сюда деньги, покупаем кур, выращиваем корм, э, кормим кур и собираем у них яйца. После эти яйца продаем, либо используем как сырье для дальнейших продуктов. Ну, давайте я вам покажу. Начнем с ввода денег. Вводить можно Submone, Kiwi, Яндекс.Деньги, Бизнес-Касса, Пейер и многие мои друзья знают про YSD. После того, как мы ввели деньги, нам нужно пойти в игру и рынок животных. После нам нужно купить хотя бы одну курицу. Хотя бы одну. После мы идем в поле, далее курятник. У вас здесь будет одно поле и такой курятник, не будет этих куриц. И пустые тут ячейки. Вы берете эту курицу и садите в любую ячейку. У вас будет вот такая курица. Хочу есть. Далее вам нужно найти... заново зайти в поле и посадить сюда пшеницу. Пшеница будет кормом для кур. Поскольку тут есть свинарники, овчарники, коровники, ламоники и слоновники, так, соответственно, к ним есть корм. Кукуруза, ячмень, секла, бобы и тыква. Садим мы э, пшеничку. Она у нас выращивается. После мы идем и кормим курицу. Пшеничка растет у нас один час. Курица несет одно яйцо, одно яйцо в течение 12 часов. То есть одной курицы, <coughs> извините, день мы можем получать два яйца. Курица живет 60 яиц. <coughs> То есть, после того, как она нам принесла 60 яиц, она подыхает. Нам будет нужно будет заново покупать курицу, садить ее сюда, кормить. И заново собирать яйца. После того, как вы собрали более 100 яиц, идем <связываем> в лавку. Выбираем яйцо из раздела «Продать продукты». И продаем минимум 100 яиц. 100 единиц яиц. <связываем> После продаем. Полученные деньги мы можем вывести. Либо же вложить снова в создание в, в развивании проекта нашего <coughs> после повышения уровня вы э, больше покупайте курятников либо уже свинарники с пятого уровня в этой системе я три часа я получил второй уровень вы меня спросите а что же это за зеленая штучка это энергия вы спросите откуда же она берется не со временем энергия у нас берется с помощью блинов так как любой фермер при работе должен получать энергию а энергия у нас блинная. то есть мы идем выбираем себе блинчик вот смотрим блинчик со сметаной 10135 Энергии. Стоит он всего лишь 2,50. Либо же блинчик с мясом. 5000 энергии. Цена рубль. Мы берем его, покупаем и тут и нажимаем похавать. Но у меня нету блинчиков. Но после повышения уровня и... После повышения уровня мы заходим в фабрику блинчиков с 30 левера. И покупаем себе фабрику блинчиков за 1000 рублей. То есть, созда... <сосы> создав 1000 блинчиков, наш завод окупится. И дальше мы будем идти в плюс. Либо же сами хавать эти блинчики, чтобы не покупать. <сы> Можно же также получить бонус. Бонус 2, 2 копейки. Для этого вводим капчу нажимаем получить я получила размер 2 копейки Ой, бонус 2 копейки С -с -с -с -с снова получить бонус можно только уже через 4000 секунд но вы меня спросите если одна курица стоит, стоит 5 рублей не считая покупки нового курятника так как у нас один есть Плюс еще, чтобы посадить пшеничку, нам нужна одна копейка. То есть, чтобы ее посадить, нужна одна копейка. Ну, как бы на семена. Уже можно сказать 5 рублей одна копейка. Тогда смысл нам вообще это все делать? А вы возьмите и посчитайте. Курица принесет нам... Давайте откроем калькулятор. Одна курица несет нам 60 яиц. Одно яйцо можно продать за 14 копеек. За 14 копеек. Извините сейчас. И вот что мы будем иметь с одной курицы. 8 рублей 40 копеек. Обложили мы. Давайте посчитаем. Смотрите курицу купить 5 рублей и плюс еще ее кормить на протяжении всего времени то есть 60 раз по одной копейке 5.60 отнимаем 5.60 чистый заработок у нас будет составлять 2, коп... 2, 2 рубля 80 копеек да это же очень мало но если у вас будет не одна курица а девять. Если у вас будет не один курятник, а 9 курятников, размер заработка увеличивается. Также мы можем покупать свиньи и так далее. Всем пока. С вами был Саня. До встречи. Подпис не забывайте подписываться и ставить лайки.